Самоходная противотанковая пушка «Спрут СДМ-1» получила новую систему управления огнем. Новая версия самоходной противотанковой пушки «Спрут СДМ-1» кардинально отличается от базовой модели. Как рассказал начальник управления «Неокракурганмашзавода» Сергей Котелевский в передаче «Военная приемка», самоходная пушка получила новейшую систему управления огнем. Новая система управления огнем позволяет вести стрельбу не только по цели или указанию командирской машины, но и в автоматическом режиме наводится на цель, которую наводчик не видит. Кроме того, Спрут на базе БМТ-4 получил новую силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и самое современное программно-техническое обеспечение. Также Спрут получил дополнительную дистанционно-управляемую пулеметную установку. Подчеркивается, что в ходе испытаний машина подтвердила все заложенные в нее характеристики. Государственные испытания «Спрут СДМ-1» начались в августе 2020 года. Ранее сообщалось, что Минобороны уже приняло решение о принятии «Спрут СДМ-1» на вооружение, подготовка командиров самоходной противотанковой пушки или легкого танка для ВДВ, как еще называют данную машину, уже ведется. Боевая машина Спрут СДМ-1 вооружена 125 пушкой, спаренным с ней 7,62 пулеметом и пулеметом калибра 7,62 М, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Саудваз 25 Спрут СД предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.